Лубится пыль и шорохом колес, Мы разрезаем тишину рассвета, И шепчет Бог, куда их черт понес, Ну что не спится, им на свете этом, И шепчет Бог, куда их черт понес? И шепчет, ну что не спится, им на свете этом, Рвет мотор, ему не по нотру Сбираться на горбатую вершину И выиграть спор, не оборвав струну Не показав вершине нашу спину И выиграть спор, не оборвав струну Не показав вершине нашу спину Пепляет зайцем горная река И водомет наш парус и надежда Бурлит в больницах мутная вода но мы ползем, уверенно, как прежде, Бурлит бойница, хмутная вода. Но мы ползем, уверенно, как прежде, Опасный склон завыли тормоза. Но БТР, держись еще немного, Из-под колес закапала слеза, Дорожкой масла в пыльную дорогу. Из-под колес Закапала слеза дорожкой масла в пыльную дорогу. Но вот объект, исходу прямо в бой, в КПВТ исполнил сольный номер, И снялись мухи огненной стрелой, И в цель помчались, как на ипподроме, И снялись мухи огненной стрелой. Помчались, как на ипподроме Распахнут люк, слепит нас синевой В припадке содрогнулись автоматы И, как всегда, с холодным головой Пошли вперед, Дзержинского солдаты И, как всегда, с холодным головой Пошли вперед, зержинского солдаты Папаша-бог застыл на небесах вот мне поседай, что мне с вами делать? Пошлю им след, удачу паруса Пусть будет жизнь, награды им за смелость Пошлю им след, удачи в паруса Пусть будет жизнь, награды им за смелость Куда бы нас с тобой не занесло Мы пронесем по жизни, как награду Мы средь живых нам значит повезло Папаша Бог дежурный по каскаду Мы средь живых Нам значит повезло Папаша Бог дежурный по каскаду